Всем привет! С вами снова Критик. Сегодня мне пришла вторая посылка из Китая. Я заказывал себе кошелек. Так, видите, у нас уже какая-то упаковочка потрепанная. Так у нас работает Почта России. Так, ладно. Весит эта посылка 200 510 грамм. Так, открываем. Что у нас? Заказывая в принципе себе такой кошелек. Посмотрим. Ну тут отделение для визиток карточек дисконтных Ну можно также сюда складывать мелочь сейчас посмотрим так открываем стоит такая железочка специально чтобы эм, держать день но ну, чтобы деньги держались в самом кошельке так сейчас посмотрим вот например берем вот 100 рублей вложим их сюда так серединке как раз таки получается это железочка зажимает их так закрываем в принципе даже не выпирать ничего как раз сделан практически по размеру так сюда еще можно также засунуть вот 10 рублевку например верхнее отверстие ничего не выпирать как мы видим там во второе отверстие можно засунуть пятерочку ну и в третье также двушку так мы видим, но если вот так вот надавить, потрогать, и даже видно немножко, что деньги выпирают. Вы сами сейчас на камере это все видите. Так, ладно, кошелек вроде хороший. Сейчас мы посмотрим, как он выдерживает, как он выдерживает у нас проверку на гибкость. Посмотрим сейчас 10 рублей выним так ну, видим, да уже так я так понимаю гибкий кошелек выворачиваем ну, так железочку прикрываем так да еще в чем минус тут в этом кошельке во-первых надпись у нас окорябана то есть название самого кошелька во вторых у нас вот это вот железочка вынимается то есть вот как она вообще выглядит она у нас вынимается и даже как сказать неудобно просто вот например ты идешь по улице по улице у тебя деньги лежат в кармане эта железочка выпадет и просто ну, деньги выпадут из кармана могут выпасть из кармана ладно закрываем убираем кошелек да извиняюсь я не в ту сторону вставил это Так, вот так вот ага. все вставляем так ну в принципе кошелек хороший рабочий а, можно еще а, ну как я и сказал дисконтные карточки носить да, еще и себе заказал с Китая, но я уже посмотрел, ну это без вас. А это часы, часы Adidas. Как мы видим вот тут вот надпись Adidas. Я их уже потрогал, пальчиком немножко заляпал. Ладно, смотрим. Как мы видим. Они у нас сейчас показывают 20.06. Ну, я их настроил, но в данный момент сейчас... Вот он показывает... Как мы видим, 20.06, в данный момент сейчас 20, 20.04. Второй раз нажимаем. Третий, третий раз нажимаем, показывает, сколько секунд. Как мы видим. 41, 42, 43 и так далее. Так, много функций тут есть. Вот. Например, первая функция как раз-таки показывает время. Второй секундомер. Третье. Что в этих часах плохо? На свету, ну вот когда идешь, например, по улице летом или также зимой, включаешь, когда их... Ну, плохо, плохо видно время. Сама. Сейчас я свои часы сниму и покажу, вам, как они вообще смотрятся. Так. Смотрим Сейчас я их одену Так Ну в принципе мне эти часы понравились Даже скажу больше Можно такие еще заказывать даже Так, ладно Сейчас я их Сейчас Извиняюсь, у меня тут Неполадки маленькие так, все, одеваем. Так, ну, как вы, как вы видели ремешок? Резиновый, сами часы из стали полностью, вообще полностью отлиты из стали. Циферблат у них, ну, это LED-часы, LED так они правильно называются. Так, они адидасовские. Ну, вот так вот, вот так вот они выглядят на руке смотрим время 20.06 20 уже ну, там неправильно я уже сказал так хорошо снимаем их. в принципе часы как я сказал ранее хорошие один минус видите как тут стоит ну чтобы закреплять, закреплять ремешок полностью на руке когда ты его одеваешь тут стоит как будто вы ну не от этих часов эта штучка. Во-первых, резина жестче. Во-вторых, на эти часы практически даже, как сказать, ощущениями и по цвету практически не похож. Ладно. Часы я вам показал. Как вы видите, они очень хорошие. Можно такие заказывать. Ладно. Подписывайтесь на мой канал. Критик ТВ. Скоро буду добавлять новые видео. Новые видео. Много разного другого. Скоро придет новый китайский товар. Все. Будьте счастливы. До свидания. Пока.